начнем сначала вот у нас сетевой фильтр я вот спаял такой то есть ну максимально качественный сетевой фильтр тут две катушки по входу два неполярных конденсатора два варистора один термистор и предохранитель какой вы будете использовать сетевой фильтр это не принципиально важно но я сделал максимально качественные можно использовать уже от каких-то готовых приборов сетевые фильтры ну и на крайний случай, если совсем не захочется заморачиваться, можно поставить на входе 220 неполярный конденсатор примерно в пол микрофарада. И этого будет в принципе достаточно. Как уже было написано в предисловии к этому видео, если кто не понимает о чем идет речь, то все можно посмотреть в описании. Защита от высоковольтных помех, от скачков напряжений, именно по высоковольтной части все осуществляется вот этим сетевым фильтром и предохранителем. Ну, предохранитель примерно 0,5-1 ампер. Дальше у нас диодный мост, тоже выбор диодного моста, так как у нас блок питания на выходе имеет ток 5 ампер, ну, можно с, так, примерно с таким же расчетом подобрать диодный мост. Ну, желательно, конечно, с запасом, но ну, поставить, примеру, ампер на 10 диодный мост. Чтобы получить максимальную стабилизацию, нужно задействовать нашу микросхему. Блок у нас на основе микросхемы LM338, рассчитанный на выходной ток 5 А. Поэтому желательно вторичную обмотку трансформатора использовать по максимальному напряжению, точнее по максимальной мощности. Если вы используете, например, трансформатор от бесперебойника, то задействует целиком обмотку вторичную, не задействуя средний вывод. То есть диодный мост мы подключаем крайним двум отводом вторичной отмо... обмотки. Средний вывод мы не трогаем. Таким образом, мы приблизительно действующее напряжение получаем примерно около 40 вольт. То есть, чтобы обеспечить максимальную стабилизацию, максимально эффективную стабилизацию, у нас должен быть запас. Ну, чем этот запас по мощности, по вольтамперной характеристики. Чем его больше, тем, соответственно, лучше будет стабилизация. То есть в данной схеме я попытался максимально этот потенциал микросхемы которую она выдает 5 ампер от 1 и 2 вольт до 30 вольт чтобы была стабилизация на 30 вольтах необходимо конечно иметь запас ну вот видите что на выходе диодного моста у нас примерно 40 вольт ну там может быть и 37 35 ну это как бы наилучший вариант схема будет работать на любом трансформаторе но желательно придерживаться тех критериев которые я описал чтобы был запас по напряжению если в первой схеме там было выходное напряжение у микросхемы до 17 вольт в, в своем варианте я применил какой-то китайский трансформатор не знаю даже от чего он был у него две независимых вторичных обмотки по 15 вольт переменного тока которые я соединил последовательно и получил на выходе 40 вольт почему первый вариант схемы у нас выдавал 17 вольт а дело все в том что схема имеет два узла стабилизации здесь у нас после диодного моста Узел стабилизации и узел стабилизации на выходе, то есть уже LM338. И вот в этом первом узле стоял линейный стабилизатор, микросхема стабилизатор, с помощью которой осуществлялась стабилизация. То есть этот узел, первый узел стабилизации, нам позволяет получить 30 вольт за счет стабилитрона на 30 вольт на практике у меня не нашлось 30 вольтового стабилитрона я применил на 28 вольт также не забывайте что на выходе у вас будет потеря примерно 2 3 вольта то есть если я применил на 28 вольт стабилитрон то на выходе у меня получается примерно 26 вольт пришлось сделать самодельный вот такой стабилизатор на выполнен на вот этом стабилитроне и на резисторе 1 килоом который является у нас Который является у нас в совокупности со стабилитроном делителем напряжения и через потенциометр 100 килоом вот этот потенциометр и ограничитель базовый ограничитель первого транзистора то есть у нас тут получился составной транзистор который состоит из кт 305 маленького через резистор ограничительной базы 150 ом он подает на вход на базу уже мощного силового транзистора D209L. Ну, такие очень часто встречаются в ath шных блоках питания от компьютера. Этот мощный транзистор рассчитан на ток 12 А. Таким образом, у нас на выходе первого узла стабилизации получаются стабилизированные 30 вольт. Чтобы регулировка была более плавной, рекомендовано потенциометру подключать маленькую керамику керамический конденсатор ну вот этот самый обычный с маркировкой 104 искрогаситель но ну, здесь я его не ставил а у меня здесь стоят на входе узла стабилизации вот он стоит неполярный конденсатор и на выходе такой же стоит тоже номинал этих конденсаторов абсолютно не критичен можно как от керамики использовать ну в своем варианте я 100 нанофарад использовал пленочные конденсаторы микросхема стабилизатор которая использовалась в первоначальном виде схемы работает на 30 вольт вот в этом был весь и подвох то есть она уходила в защиту после 30 вольт конечно хотелось как-то попроще и качественнее сделать но к сожалению вот такой вот недостаток то есть соответственно вот этот запас 10 вольт мы снижаем то есть на микросхему чтобы она не уходила в защиту нужно подавать где-то примерно 28 вольт естественно мы в случае этого будем проигрывать в напряжении уже в выходном на выходе то есть у нас будет уже 17 вольт и вот пришлось подумать поанализировать как сделать чтобы на выходе было у нас максимальное напряжение которое может выдавать lm338 поэтому пришлось применить самодельный стабилизатор и вот такой самодельный составной транзистор можно конечно вот это все дело заменить ташибовским точно не помню 22 с старые ташибовские вот эти транзисторы составные тоже прекрасно подойдут и в принципе можно обойтись без вот этого вот составной части заменить это все одним транзистором мне показалось лучше сделать именно так как вот у меня на схеме кт 305 я применил не сразу опробовал а напрямую подключить сюда потенциометр 1 киловом, а оно как бы все регулировалось, ток регулировался, но потенциометр не выдерживал, конечно, такого тока, и в результате долгой работы он ощутимо начинал греться, ну и в итоге, возможно, под сильной нагрузкой где-то и перегорать его бегунок. Поэтому вот применилась вот такая схема составного транзистора. То есть регулировка подачи тока на базу силового транзистора у нас выполняет КТ-305. А уже подавая через потенциометр 100 кОм на КТ-305 ток, соответственно, мы тем самым приоткрываем или закрываем канал перехода коллектор и Ну и регулируем подачу тока на базу силового транзистора но вот как-то таким образом и здесь мы уже на выходе вот этого первого узла получаем стабилизированный 30 вольт именно для этой цели нужен вот этот первый узел стабилизации то есть мы с помощью него регулируем ток на выходе дальше второй узел стабилизации у нас обеспечивается микросхемой lm 338 Точнее, стабилизация у нас больше здесь идет уже как и по току, так и по напряжению. Здесь цифровые наши вольтметр и амперметр. Думаю, тут уже рассказывать ничего не нужно. Здесь тоже все просто, согласно ДОТАШ. Это описание микросхемы lm 338 ее подключение. Потенциометр, регулирующий напряжение. И соединяющий землю и выход резистор на 120 Ом. Он у нас двухватный здесь, я забыл пометку сделать вот с выхода микросхема у нас идет мощный я их называю миттерный резистор мощный 5-ваттный резистор 500 хома низкоомный для ограничения также тока на выходе в случае больших перегрузок Предохранитель у нас тут на 5 ампер ну и дроссель тоже не принципиально там витков 10 можно намотать или взять какой то готово уже тоже от хашного блока он будет обеспечивать плавное подключение какой-нибудь сильной нагрузки данный дроссель будет обеспечивать плавный пуск подключения блока питания к какой какой-либо нагрузки на выходе также мы имеем неполярный конденсатор из первичной схемы я убрал электролиты хоть они конечно и рекомендуются в описании микросхемы вот здесь на выходе но Хочу сразу сказать, что он тормозит, можно и поставить, но небольшого номинала. Если немножко переборщить с номиналом, то у нас будет регулировка напряжения сильно тормозить от этого конденсатора. Также и здесь, на выходе первого узла стабилизации, тоже электролит я убрал. Поэтому на выходе узлов стабилизации, как по напряжению, вот здесь после LM, так и на выходе первого узла стабилизации, электролиты будут у нас только мешать. И вот здесь на первом узле стабилизации, который убрал электролит, он тоже тормозит регулировку потоку. Это особенно заметно, когда мы только включаем блок питания, конденсатор начинает заряжаться, и когда мы подключаем какую-то нагрузку, например, лампочку, этот конденсатор быстро разряжается и лампочка кратковременно вспыхивает ну конечно этот такие эффекты не не очень то приятны. а изначально я ставил схему для максимально сглаживания но ну, и без них хорошее сглаживание вот здесь на входе у нас обеспечивает мощный электролит тысяч микрофарад на 50 вольт вот это самая главная емкость вот она здесь действительно нужна и вот этот конденсатор обеспечивает поддержку Нашим стабилизатором. И стабилизатору тока он помогает при подключении, при подключении к блоку питания какой-то большой нагрузки. Он, соответственно, своей емкостью помогает вот этому первому узлу стабилизации. Ну и, соответственно, распространяется эта емкость на всю схему. И также помогает 338 микросхеме. Схему вы можете скачать в Одноклассниках и ВКонтакте в наших группах. Ну и напоследок хотелось бы еще добавить по, по защитам. Каким образом у нас только защита обеспечивается. Дело в том, что LM338 уже встроены. Защита как и от короткого замыкания, защита от перегрева, термозащита, защита от перенапряжения. То есть, если на микросхему подавать больше 30 вольт, она также уйдет в защиту. Ну и плюс, защита у нас обеспечивает Плавки предохранителей на 5 А, и это именно по низковольтной части. Ограничительный резистор совместно с дросселем обеспечивает плавный пуск и не дают резко нагружать микросхему. Ну и на, на входной части, силовой, на высоковольтной, у нас вся защита и плавный пуск обеспечивается сетевым фильтром. Ну вот по схеме в принципе все. Итак, давайте перейдем к тесту нашего блока питания. Ну вот такой блок питания у нас получился довольно компактный миниатюрный в принципе удобный ну и для 5 ампер я думаю вполне даже ничего никаких лишних тумблеров я сюда не ставил так как почитал это лишним ну сделал максимально все просто это у нас вот регулировка потоку регулировка по напряжению ну и соответственно минус плюс к две клеммы и предохранитель здесь у нас сдвоенный вольтметр и амперметр так давайте включим наш блок питания в сеть и посмотрим невозможно и, кто-то спросит какой трансформатор выбрать для данного блока питания тут ответ очень простой какой трансформатор сюда вы сможете поместить такое пойдет то есть ну больше положено аналоговый трансформатор вам не даст главное чтобы этот трансформатор имел на выходе вторичную обмотку не менее 24 вольт переменки Иначе, если взять трансформатор просто с выходом 12 вольтовым или 15 вольтовым выходом то у нас стабилизации никакой не будет так давайте включим наш блок в сеть вот видите он был настроен на 15 вольт и мгновенно стабилизация 15 вольт у нас работает то есть настройки абсолютно не сбились если я начну вращать регулятор тока то есть вот я его понижаю напряжение на выходе у нас не изменяется изменяется только ток там практически до ноля давайте посмотрим напряжение то есть Я его скину сейчас вот на практике получилось 1,1 вольта хотя теоретически заводом изготовителя этой микросхемы предусмотрено начало регулировки от 1,2 вольта вот 1,2 и смотрим дальше Также это напрямую зависит от сетевого напряжения. Я имею в виду максимальное напряжение на выходе нашего лабораторного блока напрямую зависит от сетевого напряжения, то есть в розетке. Как мы видим сейчас сетевое напряжение просело и на выходе получилось, ну, почти 24 вольта. Ну, самое большое было 26 хотя этот блок я испытывал в другом районе там напряжение вообще сильно просаживалось и на выходе было в районе 19 вольт естественно все микросхема и силовой транзистор желательно и 305 транзистор закрепить все на радиаторе и как вы слышите вращается вентилятор я его запитал под одной обмотки через примитивный выпрямитель однополупериодный ну попросту говоря подпаял диод и в принципе он скорость вращения вентилятора меня устраивает то есть принудительное охлаждение при таком маленьком корпусе таких габариток, так как там все тесно у нас конечно же нужно ну давайте под вот теперь посмотрим стабилизацию так наглядно на 5 на 12 вольтов выставляем 5 вольт у меня сейчас в руках мощная 5-вольтовая лампочка 1 и 3 ампера давайте я закрою чтобы было видно ну вот видим 48 вольта при 1,3 ампера. Давайте посмотрим теперь регулировку тока. Вот мы видим 1,3 Ампера, 4,8 вольта. Если я сейчас буду убавлять ток, вот видите на 1,2. Естественно по закону ума просадка по напряжению у нас увеличивается. Уже 4 и 6. Вот, до 1 ампера. 1 1 ампера. 3, 9 вольт. 4 вольт. Уже целый вольт просадки. Ну и так можно снизить ток практически до 0 вот 700 миллиампер уже 1,7 вольта напряжение ну и так далее 500 400 300 200 вот минимально у нас 200 миллиампер как видите только я убрал нагрузку напряжение вновь стабилизировалось. Давайте теперь посмотрим на 12 вольтах. Так, вот 12 вольт. Вот это габаритная лампочка 12 вольтовая. 400 миллиампер она потребляет. Видите, 1 десятая вольта у нас просадка напряжения. И также вот смотрите какая плавная регулировка тока у нас то есть в каком бы ни было положение регулятор регулятор тока напряжение на выходе не меняется под нагрузкой естественно оно падает по закону ома то есть если отключить то 12 вольт у нас так и остается если даже убрать регулятор тока у нас на минимум то есть мы видим 15 миллиампер свои 5 ампер блок питания выдает железно ну можно подключить наш блок питания к этому аккумулятору в качестве нагрузки он у нас в данный момент заряжены поэтому его внутреннее сопротивление довольно велико в данный момент. ну вот напряжение на клеммах 12,8 вольт, почти 13. ну и посмотрим сейчас, какой будет выдавать ток наш блок питания на заряженный аккумулятор. поднимем напряжение до 15, то есть примерно зарядное напряжение убавлю ток на минимум и подключаем смотрим вот четыре сотых у нас амперы начинаем прибавлять но ну, видите аж за 6 ампер первично подскочила то есть свой ток он гарантированно выдает, даже больше. но я его больше суток, наверное, гонял на 3 амперах и в принципе нормально, ничего сильно тут не нагревалось, не перегревалось. Вентилятор прекрасно его охлаждает. Деталь в этом блоке питания, которое я приобрел в магазине, это вот. Встроены вольт и вот такие китайские клемники. Остальное все с улицы. Маленький удобный лабораторный блок питания. Испытанный, проверенный, уже доведенный до ума. Ну и на этом пока все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!